Жаркая погода и духота чаще всего пагубно влияет на общее самочувствие и работу сердца. Особенно сложно приходится сердечникам и гипертоникам. В жаркую погоду в организме происходит увеличение концентрации натрия и жидкость задерживается в теле. Здоровый организм с этим справляется, но если у человека есть какие-либо патологии, это приводит к повышению артериального давления. Гипертоник – это человек с повышенным давлением, со стабильным повышенным, ну или приступообразно повышенным. Идеальное давление – это 110 на 70-120 на 80. И существует понятие высоконормального давления – это 140 на 90. То есть от 110 до на 70 до 140 на 90 все укладывается в норму. При перегреве жидкость быстро испаряется из организма. Кровь сгущается, страдает кровообращение, особенно периферическое. В частности, головной мозг, который больше всего нуждается в кислороде. Отсюда возникают такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота. Сгустки крови вместе с общим кровотоком попадают в сердце и мозг и могут вызывать закупорку сосудов. Все сосудистые больные метеозависимые. Сильную жару гипертоники переносят хуже, тяжелее, естественно, как любой больной человек. Самое тяжелое осложнение при гипертонии в жару – это отсутствие инфаркта. Специалисты советуют при аномальной жаре как можно больше находиться в помещении с кондиционером, избегать солнца и лишних физических нагрузок. Днем на улицу не выходить. Гулять нужно обязательно, но или пораньше утром, или попозже вечером, когда уже жара спадает. Двигаться обязательно. И, конечно, вот в плане питания легкая пища должна быть легковосвояемая. Без животных жиров, без тяжелых белков, без избытка соленого. Эльвира Зорина, Универньюз.